не являетесь большой угрозой окружающей реальности. Но то, что что-то происходит вокруг вас, и поле начинает конфигурироваться вокруг вашего сознания несколько иначе, эта григориальная система, безусловно, считывает. Она пока не вникает почему. Вот. Но реагировать обязаны, да, чтобы загнать в стойло эту овцу, которая скачет понимаешь, не в ногу. Ну, вы понимаете, все в стадо в ногу, а вот одна овца ну, совсем как-то не в ногу. Да? То есть еще пока ничего не произошло, но подозрительно. Поэтому да. мы ее подозреваем, эту вот, овцу. Вот. Поэтому их нападки скорее чисто профилактические. Но когда, когда они уже найдут, начнут нападать по-серьезному, нам будет чем ответить. И, вот. И хорошо ответить, поэтому а без этого разогрева, к сожалению, ничего толком не получится, потому что самое, самое тяжелое, это убедить свое сознание, что брать первоосновы и работать с ними лично, можно. Вот, и... это, вот этот страх, который, который вшивается в ребенка буквально вот с, с первым вдохом. А потом при дальнейшей ритуалистике, при дальнейших печатях, которые на него ставят, и эгрегоры, и религии, и все кому не лень, а это потом просто еще, еще более усиливается. То есть просто запечатать линзу надо, чтобы она ничего не взяла от этого мира чтобы Она как была легкая, так легкая ушла. Лучше бы еще и еще подчистилась. Тогда сознание будет легкое. Следующая реинкарнация ⁇ это же просто ну, мягкая глина. Да? Ее любая эгрегориальная система возьмет с радостью и с радостью будет затыкать не свои эгрегориальные дырки. А если сознание тяжелое, как с ним так поступить? А с ним так нельзя поступать? Потому что есть закон, и этот закон нарушать нельзя. Вот так вот. Поэтому, поэтому, конечно же, провокации будут, и я очень надеюсь, коллеги, что вы морально, физически, эмоционально к этому делу будете готовы. Смотрите, сила, она... это то, что нужно только вам и больше никому. И желающих обломать вам крылья будет предостаточно. И, к сожалению, можно не смотреть вдаль, надо смотреть вблизь, потому что в основном они все там. Как уже рассказала коллега предыдущая, да, неожиданно, неожиданно, но это вот человек, ближе которого не найдешь. Увы, увы, увы. Понимая, что тема достаточно сложная, и с такой позиции вы, конечно же, анализ проводить довольно-таки многим, довольно-таки тяжело. По разным причинам. Культурная причина не позволяет смотреть на религии как на предмет исследования для начала. Да? Просто нет такого навыка смотреть на религиозные системы, как на предмет исследования. То есть как на обычный некий институт, который мы можем назвать социальный институт. То есть это тот слой эгрегориального мира, который находится под государством. Религиозный институт. Если в такой позиции мы будем на него смотреть, мы будем разбирать его, в общем-то, как любой институт, который здесь есть. Да? Институт финансов, институт денег, институт свободы, институт рабства, чего угодно. То есть это некая сформированная уже традиция, которую можно использовать. Но религия всегда для человека, живущего, скажем так, в культурной среде, в той, в Умеем счастье или несчастье проживать все мы всегда было нечто, нечто иным. В Советском Союзе там все было проще. Это было что-то такое, что было раньше. Некий анахронизм, который, если я остался в ком-то, то, скорее всего, это люди какие-то либо шибко духовные, либо шибко. Ну, в общем, идиоты конченые, да. как бы середины не было и поэтому это считался либо показателем какого-то декаденства, да, либо показателем идиотизма. Но время прошло и немножечко ситуация изменилась. Религия наверстывает, скажем так, упущенная, наверстывает очень агрессивными методами. То, что делает она сейчас, Она перетворяет методы, которые, знаете, вот запрещено Женевской конвенции использовать химическое оружие, потому что это негуманно. Да, может подумать, остальное гуманно. Ну, в общем, короче говоря, вот это вот как раз химическое оружие, да, оно его применяет, потому что оно эффективное, но оно негуманное. Оно абсолютно негуманное, это полный перепрошив мозгов человека, то есть это полный перепрошив его сознание. Причем затрагивая сами основы жизни, вот самое это ужасное. Ладно бы, если бы они терли только будхиал. Будхиал делал такое. Сегодня стерли, завтра новое нарисовали. Тем более, что это, как мы все знаем, не проблема. А вот с линзы кармы ноль там достаточно сложно, потому что, получив доступ к уничтожению информации оттуда, очень редко кто устоит против того, чтобы не стереть всё или не подгрузить свое, то есть никто выборочно ничего не, не, не удаляет. Поэтому такая грубая зачистка, она, к величайшему сожалению, делает из а, сознаний человека, который в проживает много жизней, копит определенный опыт, да, который находится на связи с силами серьезнее и значительнее, чем любая религиозная система сегодняшнего дня. И так просто его обнулить до невероятности неправильно. Просто это неправильно и все. Так быть не должно. Поэтому методика, которую мы вам даем, она позволяет не просто восстановить утраченное, но и защититься от дальнейшего, скажем так, подобного, подобного взаимодействия с окружающим миром. А при удачном повороте событий, то и изменять этот мир сообразно собственной силе. Но для этого придется поработать, для этого придется постараться. Мы потеряли свое право жить в прикосновении с первоосновым в фоновом режиме. Мы потеряли свое право тогда, когда предали своих богов. Я хочу, чтобы вы правильно понимали ситуацию. Люди предали своих богов. Они ушли под другого бога, испугавшись смерти, испугавшись князя, испугавшись бог знает чего. Неважно, чего они испугались. Оправдание может быть любое и самое объективное. Мать испугалась за своего ребенка, покрестила и себя, и его. Объяснение? Объяснение? Не объяснение. Это объяснение на право дальше жить, но это обрезает факт прикосновения к первоосновам. Вот иудеи, да, они в этом отношении честны. Они обряд подключения к своей религии они так и называют обрезание. Но и христиане, в общем-то, из числа нормальных они тоже не отрицают, что факт крещения это духовное обрезание. Вопрос от чего, от кого. Вы знаете эту систему, которая в общем-то является поддержкой и связью, единственным возможным коммутатором. Со своей силой, со своим богом, со своим первоисточником, со всем своим. И вот это обрезание как раз и производится через ритуалистику. Что у мусульман, что у христиан, что у иудеев и у буддистов, кстати говоря, не исключение. У них тоже есть свои ритуалы, и через ритуалы и подключение, и посвящение и именоречения они занимаются всем тем же самым. Просто у них задачи другие. У них задача сохранить, Желательно в неизменности, но у всех прочих задача изменить. И изменить весьма серьезно, для того чтобы все стали с нулевым коэффициентом силы, с нулевым коэффициентом значимости, как и положено, рабам. Но это такова была задача. Вот. А поскольку связь разрушена, связь Орвана, восстанавливать ее по новой, это большой и кропотливый труд. И этот труд придется осуществить гораздо более тяжелее, если бы эта связь не была разрушена. То есть, выражаясь проще, некрещенным и атеистам сейчас будет значительно проще, чем тем, кто через эти ритуалы проходил.